Встречай Новый телеканал «Суббота». Твои любимые сериалы. Зачарованные, сверхъестественные. И она возвращается. Наталья Рейра в сериале «Дикий Амнил! Телеканал «Суббота». Крутые залипательные реалити. Богиня шопинга. Моя жена рулит. И впервые в России. Мировой формат. Скажи платью «Да». Новый телеканал «Суббота». Смотри в удовольствие. Залипни на субботе.